ребята всем привет слушайте ну что закончился мой опуск полутора месячный ровно полтора или почти полтора месяца прошло с тех пор как я поставил свой трак вот где-то здесь на этой парковке оставил его ребятам чтобы они меняли масло как оказалось там нужно было одну подушку поменять level valve знаете уровень еще что-то ну конечно, по мелочи на половиной тысячи мне дел наделали но зато сейчас трак в полностью исправном состоянии где он кстати я уже забыл как он выглядит вот он ребята вот он Сейчас мы подойдем к нему, проверим его состояние, откроем капот, заведем, но он заведется без проблем, это понятно. Короче, нужно, главное сейчас, как папа мне написал, сейчас говорит, главное аккуратно, не торопись, потому что... Ух ты, Путин вор мой отклеился, остался просто Путин, ну да ладно, я думаю это не ребята сделали. Короче, главное не торопясь все это дело делать аккуратно проверить все 10 тысяч раз, потому что полтора месяца, ребят, срок на самом деле очень большой. Большой срок, чтобы я не прикасался вообще к траку, не трогал, не смотрел. Можно и подзабыть так-то, да? Смотрим, значит, колеса, мои лепесточки. Вот здесь лепесточек чуть открылся, видите? Сейчас подкачаем колесо, дальше что? Куда-то они на мусорку мой трейлер загнали, но его еще рано на мусорку, так что... Значит, смотрим шины здесь. Здесь чуть приоткрылся, здесь закрытый. То есть вот это колесо тоже нужно чуть подкачать. Я думаю, буквально там 10 PSI, может быть, максимум ушло. Так, здесь все окей. Ну, в общем, ладно, что заводим сейчас. И давайте подсоединяться. Клиенты уже ждут кучу машин, кучу работы. Ребят, так соскучится. И по вам соскучился, По этим роликам соскучится. по работе, по активности. Короче, давайте начинать. Отлично. Теперь соединяем. Так, ребята, забираем первый автомобиль Tesla Model 3. Слушайте, буквально неделю назад 20 градусов, плюс 20 было в Чикаго. Представляете? А сейчас 1, 1, 2, снег был. Вот так, ребята, пока годится, а там потом настроим дорожку и до конца проведем. Просто здесь не очень удобное сейчас место. Как вы видите, я на middle lane стал посередине дороги, поэтому я хочу быстро освободить эту полосу. А сейчас просто закрепляем машину, едем за следующими тачками. Там две машины нас уже ждут. How many keys do you have? How many, keys do you have? Okay. How many uh. Так, ребята, вот такой Audi 2022 года забираю. Отвозим мы ее с вами в Техас, Даллас. А из Далласа забираем BMW пятерку, кажется. Короче говоря, очень удачный. раунд trip это называется, когда ты в одном месте берешь, и в другом месте у одного же клиента забираешь и на один и тот же адрес доставляешь. Забыл, ребят, как блоги вести, поняли? Давно ничего не снимал. Потому что я прилетел из Таланда еще дома в Майами. Был где-то дней 10, наверное. Отдыхал. Не хотел работать. Хотел отдыхать. На самом деле дела делал, но я потом о них расскажу. Пока не могу. Так. Все, погнали. Аккуратненько, ребята. Аккуратность прежде всего. Потому что... Вот что потому что? Потому что вот сейчас забыл я ремень отцепить. Представляете, и поехал. Как так? Вот так. Это называется отвыки, от работы. Давно не работал. Ну ладно, ничего страшного не произошло. Просто сейчас возьмем перчатки, варежки и все, и поедем дальше. Погнали теперь загонять этот автомобиль задом на второй этаж. Ну а дальше там разберемся. Ребята, где-то рядом. Кадилак, вон он, кадилак, я его уже вижу. Как вы думаете, заведется, не, не заведется, ставим ваши ставки? Ага, видите, поднятый дворник. Вон там тоже поднятый, вон там поднятый. Почему он поднятый? Потому что, скорее всего, аккумулятор сепший. Завелась. А что, поднятый тогда? Получится где-то, наверное, дней на 7, а может быть больше, даже наверное больше полагаю. Хотя загадывать очень плохая примета. В моем случае всегда что-то случается, когда я загадываю. Поэтому просто на расслабоне катаемся, работаем. Зеркала вкладывают, я так понимаю, вот так да. Смотрите, какой сарай офигенный. Можно хранить что-нибудь в нем, как сарай. Я ну, дом поставить. Так, ребята, предварительно вот таким образом мы автомобили упаковали, припарковали на трейлере. В общем, наверху два джипа. Они не сильно высокие. Вниз высокие длинные кадиллак, автобус, микроавтобус. Ну и как вы видите дальше, я вам уже показывал. Ну и, в общем-то, и все. Ждем теперь завтрашнего дня. Диспетчер обещает завтра с этого же Манхейма. Сейчас просто уже поздно, несмотря на то, что еще не темно. С этого же Манхейма что-то еще найти. Шапку, на самом деле, она, конечно, не по погоде, ребят. и во многим не нравится, но мне все равно, потому что я за здоровьем слежу. Болеть не хочу. В общем, еще один автомобиль. Вот на жопу сюда. Какой-нибудь коротыш. Я уж не знаю, что сюда уместится. Видите, здесь места не так много. Может быть, нужно будет каким-то образом поменять местами автомобиль ну общем, завтра разберемся а вот сюда мы поставим f-150 огромный джип такой вот план у нас I'll go back to the board I need Okay, thank you. Go with me. ребят думаете хорош или еще подогнать я думаю что пока что наверное хорош а попозже мы с вами если будет необходимо сдвинем еще вперед этот автомобиль ребят я не знаю что это за база куда я приехал но какие-то бочки стоят и вот здесь что-то очень похоже на кровь и пахнет как будто бы действительно какой-то живности если вы понимаете о чем я конечно короче говоря смотрите Загнал прямо максимально-максимально наверх поднял эти тачки. Пока не, цепи, не цеплял, ничего не делал. Для чего я это сделал? И вот здесь такую тропинку сделал. Для того, чтобы сейчас SUV, джип вот этот, задом аккуратненько вот сюда поставить, припарковать. И чтобы там у нас еще одно место осталось для следующей тачки. Так, ребят, спустя, ну, сутки практически, даже, наверное, чуть меньше, я нахожусь сейчас в Арканзасе. и Мне здесь необходимо выгрузить вот этот автомобиль. Для этого я поднял все рампы. Сейчас выгружаем сначала делак Как меня слышно, вот как раз и проверим, какое шумоподавление на GoPro. В общем, я приехал на аукцион. Называется он Манхейм. Собственно, на другие я не езжу, потому что на других, ну, например, на Копорте машины бывают не в состоянии передвигаться. А такие машины я не беру, хотя могу на этом трейлере, на этом очень удобно загружать. Но овчинка выделки не стоит, как говорится. Короче, мне здесь нужно забрать комара. Локально буквально сегодня заберу. Ну да, типа заезжать, выезжать, выгружать, загружать, но знаете, 200 баксов они не лишние. Сегодня возьму, сегодня сдам обратно. Все. Can I load now? Can I put on my trailer? Так, ищем ключ. Может, вот этот. Отгадал. В общем, ребят, я приехал выгружать уже комара, за который платят 250 долларов. Напомню вам, ребята. Три часа буквально у меня ушло. Может быть, три с половиной максимум на то, чтобы сюда доехать. Изи Мани, понимаете? Это называется. При паркуме договорился с клиентом. Это автосалон. Ну, короче говоря, дилерская такая маленькая. Я договорился с клиентом, что... Ну, с хозяином. Я машину оставлю просто здесь. Он мне сфоткал место, где я должен припарковать. И все. Классно. Так, ребят, я доставил, значит, автомобиль. Ауди. Ребята, русские толпа целая, человек, наверное, 6, наблюдали. Говорит, Евгений. Я говорю, Евгений. Ну и думаю, мало ли что. Евгений, Евгения, Ну и что, что Евгений. Ну и короче, я им говорю, да, Евгений. И молчу. Ну то есть, что я буду говорить? Вы меня знаете там или что-то такое, зачем мне это надо. Я молчу. А потом в конце они говорят, а у тебя блок по-моему, есть, да? Я говорю, есть. Я говорю, а вы меня как Евгений узнали. Ну ты же мне смс написал, Юджин. Я говорю, а, я же не знал, что это россияне, я думаю, американцы, но я как бы написал, как, как положено. Я говорю, есть, вау, круто, типа, чувак. Руку мне пожали, ведь красавчик. Так, ребята, два когда доставлена. Сейчас едем отдавать Теслу и а, джип большой. А после этого, мы уже будем собирать тачки на обратный рейс. Ааа, вот на улице. Я припрыковался вон там на главной улице, потому что здесь просто негде было. Как обычно, когда девушки, так часто бывает, они не очень... Они, как будто я говорю о каких-то инопланетянах. Ну, короче, девушки не очень понимают про то, как все устроено. Блин, ну ты че, чувак? Камон, гайс. ты чего? Поехали, поехали. Че стоим-то? Короче, не могут адекватно оценивать э, размер трейлера. Ну и, в общем-то, может, и не понимают вообще его размер. И говорят, что нужно заехать прямо там внутрь, где-то припарковаться. Ну да ладно, здесь припарковал, сейчас грузим и поехали дальше. Вся парковка на Манхэме занята траками. Огромное количество траков. Вот этот чувак стоит уже, наверное, минут 20. Просто ждет своей очереди. Но мне повезло. Сзади. Чувачок уехал. До сих пор он стоит, тоже не может выкружить никак. Алло? I just wanted to check and see if you happen to have it uh, on your truck, um, I'm just checking the status of it, possibly uh, like when the EPA would be uh, for that car. Yeah, we'll be in tomorrow around uh, afternoon, around 2-3 p.m. Okay, that sounds like a plan, thank you so much for your time. Thank you, thank you, bye. you. Mm -hmm. <speaking in Spanish> See. Right oh, right. yeah, okay. mm -hmm. This is. I'm already find it. Already find yeah, it there. I'm parked next to the main gate. Okay. How long have you been driving truck? Two years. Like yeah. here. How long you working here? For, for, yeah. for, years, for years. One year? No, many years. Many years. Many years. Yeah. Спасибо Да, Мгм. Yes. начать Да, it, Joe. Thank you, Thank you, thank you. No так, ребят, нашли тачку? Huh? Еще одно. Но! Я в Я просто записываю. У меня есть канал на YouTube. меня? Но, но, но, я. Я Я просто делаю инспекцию Ага. Yeah. какой-то странный чувак. GoPro, last model. Oh, okay. pretty good. Let me let It's me see. My, my helper. Oh, yeah. Okay. Let me, <laughs> hey, let me, let me get Uh huh. Yeah, that's good. And how you make it go back when you want to look at the video? Huh? When you look at the video, what you? Do? Oh, I don't know. I'm just uh, transfer to my uh, laptop. Every time. Oh, okay. And... Okay. Okay. Thank you, thank you. Yeah, thank you. Короче, тип какой-то максимально странный. Сначала он уговорил меня купить ему ланч. Непонятно за что и почему я. Слушайте, народу так много. Ну это Даллас, это большой аукцион, Манхейм. Здесь огромные очереди. Вам посмотрите, какие очереди стоят. Видите впереди? Я пока в эту очередь не буду вставать, на всякий случай я буду просто парковать все автомобили, все пять Собирать и парковать вот в этом месте где-то, где я здесь начал уже парковать Надо найти, не заблокировали ли меня Наверное, уже заблокировали, блин Черт Да, Prius мой заблокировали Придется сейчас все разгребать опять Ну ладно Так, ребята, вот я снова здесь. В общем, забираем последний автомобиль. Пятый. Наконец-то. И теперь пойдем стоять в огромной очереди около въезда. Я на карте уже раскидал, каким образом эти автомобили будут выгружаться в Чикаго. Пока там огромная очередь, чтобы не терять время, я решил сделать инспекцию автомобиля. Не успеваю, чуть-чуть. Ребят, просто кузов огромный, посмотрите. Автобус, микроавтобус, как будто бы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семиместное. Еще и зарядка есть, видите? заряжается телефон, круто, правда? 2017 года автомобиль, что скажете? Thank you. You're Одесса нахожусь. Не часто здесь бываю Таким образом устроена у них работа. Ты подходишь, значит, Гейтпас, вот такой берешь бумажечку специально в офисе, а потом идешь в офис, так называемый. И вот это передвижной офис. Девушка любезно ответила, что она довезет меня. Взяла мой гейт пас ввела куда-то там. Блин, а где здесь? выйти? Вот это что ли? Она мне объяснила, но она меня вот так закружила, и я заблудился. Ребят, все готово, все не протянул еще раз. И финальная стадия. Мы сейчас меряем высоту, определяем, все ли у нас окей. Окей, это когда 13,6. То есть это стандартная высота обычного трака. Давайте 13,5. Вот так поставим 13,5. И просто походим и вот так вот поделаем. Дальше здесь, смотрите, какой конструктор. Это сюда заехало носом. И над капотом, и под капотом, под машиной все. Держится. Так, здесь вообще все отлично. То есть 13.5 все прекрасно проходит. Ну, вот этот джип, в принципе. Сомнений не вызывает. Ух ты, чувак там что-то ногой двигает. А, она у нее, видимо, не ездит. Бедолага. Так, ребятушки, отдаем два автомобиля. Вот этого гиганта и вот эту малютку. Так, варежки забыл. Сейчас вернусь. Так, ребята, последняя тачка. И на этом этот рейд завершен. Сегодня у нас суббота. Я взял билет на самолет на завтра в Майами домой. Есть кое-какие дела, вам пока не рассказываю, вам пока не рассказываю, какие дела, но вы же знаете, я от вас ничего не скрываю практически, кроме своей зарплаты. Поэтому следующий ролик после этого ровно через неделю, в понедельник, будет как раз про то мероприятие, которое я запланировал в Майами. Так, ну давайте, давайте, пацаны, приезжайте, мне нужно тачку отдать и ехать домой.